Подъем, Олег. Олег, подъем. Хватит тебя будить, спать. Ну-ка, подъем, я тебе сказал. Олег, подъем. Ты видишь, у меня поменялся голос. Пради чего? Я стал более Агрессивной. Так, ладно. Представьте, сегодня у нас мэр наш. Я не помню, как ее зовут. Ее зовут дурочка сладочки Нет, ее зовут Эй, смотрите, ээ... Адрианиха. Вот. Нет, не такая. Фу. Олегиха. <сюда> ее вообще-то зовут, -а -а -а. ее вообще-то зовут, Эта звездочка. <сюда> Олегиха, Олегиха. Звездочка зовут. Олегиха. Звездочка зовут, ты чего врешь? <сюда> <сюда> Олегиха. Олегиха Плей зовут. Да, <сюда> ну короче, она построила... Оля зовут. Вы представляете, да я на вас полицию вызову. Хватит нападать на мечте, сказал. Хватит твоего ЛП Так, ЛПМ, Лп Слушайте, мне видел. Хватит, все. Наш мэр сделал, заказал строителей, построили не за ночь. Шумели, вы не слышали? Он не сломал Ай, бэй! Не слышали? А он мне знает, что сломал. Его тебе не видеть такое. Еще раз. Вот, я тебе сейчас хвост вырву и будешь стоять точно по углам в которые найдешь на улице. Олег Давай, Я тебе сейчас бамбу поставлю, знаешь куда. Давай я его топориком. О, привет. О, привет. О, привет. не видел. Топориком. Давай, у тебя сейчас должен, у тебя сейчас должно потемнеть. Топориком. Чтоб ты опять пропал, уже желательно на года два. Да. Меня да. никто не рад. Я рад. А вы все а пошли отсюда это сейчас пошли, Все, пошлите. пошлите. Ну, да. короче, слушайте меня. Я еще вам не досказывала. Да, Мэр давай. заказала, сказала, сделаю. Не знаю, что это. Э, построили построить Лувар, музей. Что такой. они сделали? Что они сделали? Что они лувар построили, построили балбесты. Он... Что, Давай Все, пошел, постро... вон, идем за мной. Я знаю, где он находится. Ура! Кто он? Лува. Лува. Лува. Ай. Мама Лува. твоя Кто? дома. Сходи к ней. Куда, куда мы идем? Она это, позвала Лува. тебя, сказала, по телефону. А куда мы идем? Домой к тебе, говорю Ой. же. Ой, вот, да? написано Класс. почка что, продажа. Меня, продажа. Заходим. Алиэкспресс. Ладно. Так, Всё, и мы. вот здесь находится жлювер. Вот, лувер. Ой, меня удалили. Лувер. У кого есть кушать? Мы. Я хочу кушать. Да, вот. Я хочу кушать. А -а -а. А -а -а. Я хочу беляз. Держи, кушай. Подави Не подавись. Хочу так, спускаемся вниз. О, о, это что ну, за это подвал? Да, зачем? Ну, Ничего, это... Это о, подвал. Это... А зачем? Ну, это картинная галерея. Это кингвинёнок, мингиненок, трулелёнок. Стоит миллиардов. Чебурашка. Ты чебурашка. Так. А это трёхголовый чебурашок. Ой, это твои предки. А это... Твои предки, твои о, предки. Вы, как твои как предки ты... туда. О, фараон. Им... Я его съем. Вот еще смотрите, фараон. огромный с таким фараоном фараон. Я в фараоне фараон. гулял. Бамбук. Рай. Рай тридцать здесь. Бомбок. Какой стоит? Достопримечательность. Блядь. Это достопримечательность не сможешь. Ты не сможешь, ты ты не сможешь съесть. Вообще Мой это топор... достопримечательность. Пожалуйста. Нет, это это огром, типа, пожалуйста Мой топор... почему, нельзя? Почему, нельзя почему нельзя было здесь сделать Здесь нужно было сделать а ушло ушло Ой, здесь -то тоже здесь, играть? здесь нужен огромный топор. А почему он на нас, на нас не смотрит? Он начал слепая. Действительно, И И это, это статуя... нему, а, лицо? Статуя она повернена, она анимация, хочу... она крутится. А! О, три дубицы. Она... Ну это там реалистичная статуя. Да, три дубицы. А, хоть что-то современное. Еще да, и чувствительное. Здравствуйте, вы экскурсию проводите? А вы вы, вы, вы да, проводите. Экскурсово... Что вы такие? Вы мой топорик не положили туда, какой-то три дубицы. Да мы из тебя из шашлыки Ребят, тихо, это, наверное, Акума. Под человек. Акума, нет. Абриан, давай, давай. А Абриан, это давай человек под Акумой, приятно. надо Прости. бежать. Абриан, давай. давай. давай. А, а, я пойду. А, Маюра. Да тебе топорик. На, по тебе. Не, поголодели. Маюра, я. А, юра, как ты ура. Здесь оказалось. Я юра пошла я... бан. Я юта пориком. Только что открыли этот музей, конечно. Здесь же наверняка будет только лишь два Дым. человека. О нет, Что, это ты это делаешь, это... Что ты делаешь, дурочка? Ты делаешь! Отставит Олега! Ай, да, да! Отставят меня! Что меня за... Живот будет чит! Да, давай! Так. Да, да, хватит за мной бегать! Нежий, Олег! Я тебя спасу! Скрывайся! Ты как не Ага, а -а -а. бражница. О. Я Старбак, не, не, а раз, не бражница. А -а -а. Я морочник. Я майорщица. И да не хуй ты насущница. Иди сюда, фараон. Это не фараон, это египетский фараон. Это не фараон, это египетский фараон. А разница? Ну, в слове египетский. О, клевия. На тебе по голове подсветка. Какими Привет, судьбами? Привет какими судьбами? Пойдем, я тебя запимаю. Да я ты сам могу ходить. Давай со злодеями. Да, Давай, Давай быстро с ними разберемся и пойдем а по домам. Ты... Я использую под звонками. А Нет, что ты какой-то летающий? Действительно. Лиза. Так, клевер. Ара, слияться. Слияние. Он... А что он такой? Так. Фигги пополняет баланс. Они меня сейчас сожрут. А, они тоже сожрут. Они сейчас. голодные. Они жрать у Да я их по голове. А, а, а Они слабые, но ну, это же мумии. Ну, Вырубаем по одному. Они бессмертные. Вот проблема в том, что они бессмертные. Но, но слабые. Так они так уже мертвые. Так логично. Мне нужно перевоплотиться. Перевоплощение. А Огромные. Человек так много? Ну, <съ�> <Давай, нарабатываю> должен меня. <съ�> Че, я должен? Я ничего не um, Они прыгают, если я прыгаю, они прыгают тоже. Посмотрите. Так. Эм... Посмотри Посмотрите. Мне ]步... интересно, за фараон откуда у меня показалось, или у фараона был? Наверное, да. Слияние. Они супер медленные. Просто... Так. Да, да. Провожу отбор. Я, я прав. А не... Советую тебе уходить, или я заберу. Свяжу Но сейчас нету. тебя. А, Ах, а если то а к не попадешь, да, по моему Майора, Надо это собрать это их. Я не мою, радиохризалис. Может их фанцы Билитесь. или типа, десят? воздуха. Кто сказал то, что тебе можно уходить, а? Кто тебе это сказал? Ну я так скажу. Я драко дракончик Левер. Да вообще всем пофиг, если честно. Я тебе точно ударю молнией. Дракон воздуха. Толкните меня. Они супер медленные. Мы их можем убивать они... просто. Они что-то они возрождаются как -то. Но они бессмертны, нам надо сразиться с самим фараоном, чтобы выиграть. Да. Надо, надо слушай, отсюда он там на улице тусит. Значит, надо уходить отсюда. Вообще. Ой, Воздушный дракон. Так, я тыкаю отсюда. Ну, типа, да, ну ой, нафиг. Наконец-то а. мы... А Мне меня... понадобится кое-какой другой ну талисман. Кыши отсюда. На тебе. Как более. Юра, мой талисман, который новый, он будет более могущественный, чем талисман созидания и разрушения. Ой, меня бьют. Страшно. И Сейчас те... пойду. Ой, боже мой. Лонг. Что? Слияние. Ай. Воздушный дракон. Почему Ты меня бьют мёртвый? Пеналь. Меня бьют. Меня пинают. Супер шанс. Ага, попался. Апата. Мы тебя нашли, как бы. Нарад, прощаться. Нашли, но не поймали. Ну, все, короче. Срезим пока. Отличная работа, А Прием, мобес. Прием, мистер Бак. У меня срочно появилось вложенное. Придется нам потом встретиться. Пока. Ай, Они идут. А. а это вот... А, я не могу. Так. Хризалис. Прием. Бес, фараон. Хризалис. Хризалис. Тебе звонят. Да. Тики, плакал, кислия. Давай. Фу, так, перезарядили. Так, фараон, подожди меня, ты, ты чё бьёшь? Я вообще-то твой... Фараон, он, он нас. Он, я а, тёмно отбирал. Еще... Ой, отлично. Теперь Супер у нас шанс. Помоги. Ну... Как, извини, я не то на этого напал. ха ха способ убить их. Толпой. Того... Да, потому Поктор, что сейчас я применю катаклизм. Фотом, у него не так много времени. Срочно за ним, срочно за ним. Фараон. Хм, я вас... Фараон, дайди ко мне. Фараон, отойди от меня. Фараон, я дай тебе, Фараон. Фараон я, вселяю в тебя очень Фараон. Фараон. я даю тебе по голове Фараон. Фараон, я, втели... я вселил я втянул тебя в тень. Теперь я заставляю тебя, фараон, вырасти. Теперь ты будешь еще и большим, помимо Он того, что большой. ты сильно будешь еще и большим. Да, Благодаря отстань. моей теневой куме. Отстаньте от меня, старая. Вы никто теперь никогда не выиграет. Это была плохая идея, то что я теперь внутрь не могу зайти. Ну ладно. Тебе не нужно внутрь. Ай, его. Отстань, Отстань, его. От Отстань от меня. Ой, боже, еще один. А -а -а. атакуй его. Да отстаньте от меня. Так, а вы где? Ай, бой. Вот внутри. Ай. Ну, конечно, мы Ай. они да, там, я, они на улице. очень огромный надо не а. Давай, давай, давай, давай. Так, На улицу срочно. Ты, ты, ты, ты. А я не могу, мне еще надо... Перезрить. у меня три минуты. Баба, жука, у, меня... у меня тоже три минуты. Ну это... Я меня... а? пришел, они, вы... они вышли Объявить что. твой конец. Ой, привет. От... Нифига, ты здоровый. Но ну, скоро от тебе могу. не будет ни капли злости. Да, отстань от меня, дай мне. Нет, когда когда На. <свист> <свист> Пора... Изгнать, боже... Пора изгнать демона. Да она мне уже надоела. вторая кума старая. появилась. Пора изгнать демона. Где маленькая перышко? Отстань от меня, я... Чудесный... Мистер Бак. получилось герой, но мне надо спешить. У меня 30 секунд. Пусть и сегодня вы выиграли, но это будет только сегодня. Завтра вы уже проиграете. Детрансформация. Тики, давай. У нас мало времени. Я все равно всегда идем. буду выигрывать. Я всегда, мы, мы злодеи, мы всегда выиграем. Вы, супергерои, неудачники. Теперь, Талки слияние, вояж. ушел. Вот он был под акумой. Привет. О, привет. Майора, сейчас я идти свяжу. Ова. Связан. Мы, О, О, связали. мы связали. Шт... Ой. Отлично. Отлично. Для да, трансформации. Мне нужно им еще одно письмо оставить. Мне надо написать срочно. Душу молчать. Срочно молчать. Адриан. Адриан. Вы бесполезный кучка болванов. Бесполезень недоделанный. Бесполезных супергероев я нигде не видал. Я не видел такого ну ладно, обезьянка, сразимся раз на раз. Я вот за тобой прослежу. Лонг, слияния. Воздушный драку. Нет, обезьянка, не смей до да, пока что. Андре... Адриан Ох. алло, да-да-да, алло. Да, да, да. алло, алло, алло. О, привет. Привет. привет, давай я Как переезжать? Мы не переезжать, мы идем просто отдохнуть в отпуск. Не, в другой не, город Да, давайте. Не попадаешь, не попадаешь, не попадаешь. Так, ладно, не пойду надо же вещи собирать. Ой, Мы сейчас попал, в отпуск идем на пару дней. Ладно, топорик взять вообще сюда. А, же здесь Бога, как и все. Это... Так, так, так, так, так, так. так. Думаю, собирать свои вещи. Я свои вещи, и очень много твоих вещей. Мам, пап, я еду в, в, в другой город отдыхать. Да-да, все в Монако.